друзья всем привет собственно говоря решил заметить амортизаторы на своем квадроцикле а поскольку пневмоподвеска уже не подходит под мой стиль вождения катание правильно поправлю себя а почему она мне не подходит потому что я больше все-таки начинаю кататься достаточно на таком туристическом и более скоростном режиме и пневмоподвеска на самом деле не очень к этому подходит все таки она изначально рождена для этого квадроцикла, чтобы на нем ездить э, в глубоких грязевых ваннах, получать максимальный кризис, где-то комфорт, но ну, не слишком сильный такой скоростной момент, а ввиду этого я, собственно говоря, не могу на ней комфортно ездить, получается, у меня либо она пробивает, либо, соответственно, начинает на меня как мячик скакать, вот, из-за этого я решил сменить, э, и решил сменить на что, на вот такие амортизаторы, почему я выбрал РУСАМ именно, да, э, РУСАМ, в целом, изначально я начал рассматривать достаточно... Недавно э, мой выбор пал на именно эти амортизаторы по нескольким причинам. Первая причина, это то, что, например, есть амортизаторы Фокса, разные модификации, елки, юиты, или иты, как их по-разному называют, кто кому как нравится. Вот. И получается такой момент, что цена вопроса достаточно высокая. Ну, помимо цены вопроса, можно купить достаточно хорошие дорогие амортизаторы, но столкнуться с следующей причиной, что любой амортизатор рано или поздно выходит из строя или начинает течь, и где на него взять запчасти. Вот, но я спросил человека, который уже откатал, он, в принципе, сказал: говорит, достаточно очень достойные амортизаторы в определенную цену, и своих характеристик они полностью устраивают. А, знаете, какой-то еще момент. То есть, если у нас что-то выйдет с амортизатором, я всегда могу купить одну штуку поменять ее и дальше, в принципе, кататься. Там можно пружину даже оставить свою старую. То есть полностью взять, например, только железо и, соответственно, перекинуть все остальное. И дальше кататься. То есть, цена вопроса, вы знаете, там один амортизатор, допустим, для г 2 стоит там, 14 с чем-то копеек, 14 тысяч рублей с чем-то. Ну вот, смотрите, что у нас получается во внутренней части. В коробке лежит коробка, на самом деле, вот такая. Вот такая. Сейчас я скажу. Раньше они не знаю раньше, какие они шли, но она вот такая вот зелененькая идет русамая. Все дела. Далее, что у нее лежит внутри паспорт. Паспорт изделия. И также у нее есть пометка, на какой именно это квадроцикл от Lander Max G2 к И именно написано передней подвески. Вот. Ну, в комплекте лежит регулировочный ключ для того, чтобы откручивать контр-гайку и дальше основную гайку и регулировать. Какие настройки пока не знаю, я буду пробовать экспериментальным путем, приду к какому-то определенному уровню. Я его напишу, потому что, наверное, многим будет интересно, как и я в том числе, я не знаю какой... Степень затяжки делать, то есть насколько. Ну, мне сказал человек, что если я оставлю в стандартном заводском варианте, а я не знаю, какой именно у него заводской вариант. Он может быть и вот так стоять, а может и ближе быть, или как-то еще. А в этом случае я решил по принципу попробовать вот так и он, вот так, и попробовать ее сдвигать в большей степени жесткости, посмотреть, как квадрик, если будет кривать нос, нужно чуть-чуть жесткость увеличить. Вот, ну, возможно, там какой-то сантиметр, давай, и так далее. Это у меня перед вами лежит передний амортизатор. Длина этого амортизатора, длина переднего амортизатора в распущенном состоянии составляет примерно 470. Где-то вот так вот там 470. Плюс-минус у меня просто рука гуляет, не могу зафиксировать. Вот, сейчас я покажу размер амортизатора заднего. Смотрите, тут у нас что получается у нас есть 274 ПП и 284 ЗП. сейчас я раскрою теперь задний амортизатор замерю длину так называем первичная распаковка я на самом деле когда их покупал я даже не открывал не смотрел что чего там как вот. так вот у нас он лежит уже также в каждом в каждой коробке есть ключ у нас уже здесь идет э, перед задней подвески 274, реконамберпи Аутлендер. И, кстати, здесь вот есть варианты, когда, может быть, кому-то понадобится вот на какие квадроциклы делаются а, Русам Стелс СА, Витязь даже делается Капитан хм, На удивление, вот разный артикул, может, кому-то это будет полезно при выборе ну, ладно. Ну, опять так скажем, из-за того, что одну рукой снимаю, другой смотрю, примерно размер ее составляет 490. Ну, надо понимать, что, собственно говоря, квадроцикл имеет определенный свой вес, и он этот аморизатор сожмет до каких-то параметров, и далее он уже просядет. Опять-таки у нас есть, уже есть заводская регулировка, которая настроена, то есть свободный ход у нас какой остался и вот насколько мы можем затянуть пружины давайте посмотрим на пружины то есть они у нас имеют вот такой индикатор что он значит к сожалению я не знаю возможно какую-то характеристику пружины возможно вот я к сожалению не знаю в момент ну, чтобы не доставать другой я на самом деле перейду здесь у нас уже производитель использовать сайленблок не шаес а был почему не могу ответить на этот вопрос вот я только в процессе эксплуатации, наверное, дальше э, будет понятно, сколько он прослужит, этот блок, и как дальше с ним быть. Собственно говоря, хочу посмотреть, тут вот сварка у нас вот такая идет, насколько она хороша или не хороша, покажет процесс эксплуатации ну, и вот эту часть. Ну, наверное, я бы больше бы подобворил, но производитель решил сделать вот так. Ну, я как бы вот по этой плоскости бы еще добавил ну, посмотрим насколько все это будет сделано у нас есть уже отбой ник это поскольку однотрубные амортизаторы, а не двухтрубные, то их будем ставить мы вот таким образом штоком вниз. Однотрубные амортизаторы можно ставить абсолютно как угодно, либо как я в руке держу, либо его перевернуть вот таким вот образом. Но лучше ставить его штоком вниз. Почему? Потому что вся основная грязь, которая у нас под, под воздействием гравитации, она, соответственно, вся будет уходить вниз и не будет задираться у нас там сальник. Вот, поэтому, в принципе, что могу сказать? Я не пробовал их именно сам, вот, ощущениям на своей технике. Я пробовал на другой технике вполне она. Мне понравилось какие-то они отрабатывают. То есть в туристическом режиме они отрабатывают достаточно неплохо. Понятное дело, что по характеристикам своим есть образцы гораздо выше, но они гораздо дороже. Вопрос другой возникающий, всегда, опять я повторюсь, это нехватка запчастей или для ремонт амортизаторов обслуживание амортизаторов поэтому в этом случае мой выбор пал именно на них почему стоимость и характеристики ну вот дальше время только покажет что чего как и насколько мне это в целом подойдет вот, даже вот здесь у них написано русам наверное это переводится русские амортизаторы или как-то еще в целом, вот, ребят, процесс установки на квадроцикл я не буду показывать. Он достаточно примитивный. Что их показывать, это ставить туда болт, ставить туда болт и зафиксировать. В целом, наверное, как-то так. Я не нашел, на самом деле, отзывы об этих амортизаторах на просторах YouTube. Именно для BRP G2. Даже для BRP G1 я не нашел. Вот, для другой техники Stealth, там CF, пожалуйста, ее навалом. Но для BRP я не нашел. Поэтому, ребят, буду, наверное, первопроходцем в этом плане и буду рассказывать, как они себя ведут. Но для этого нужно понять вот регулировку, потому что э, все будет зависеть от стиля езды. Если я буду ехать, например, в спокойном режиме, они будут очень супер мягкие, но они могут раскачиваться. Поэтому мне нужно регулировать. Или, например, они сейчас могут в заводском исполнении быть слишком жестким, мне придется распустить. Время покажет. Вот, благо дело, у нас есть ключи, которые можно все это делать прямо уже в поле непосредственно, прокатив, как кому, допустим, километр про сдать, и посмотреть, и подрегулировать и прийти к какому-то определенному алгоритму. В целом, что, что про них рассказывает? Больше, наверное, не могу ничего сказать, уж я ничего не знаю. покажет только время. Всем спасибо, ставьте лайки, не стесняйтесь, пишите комментарии, может быть считаете это хорошим раздатом, а кто-то может быть иначе. Говорить о нем какой-то плохой вещь я не могу, потому что я на нем не катал. А как я могу сказать, что-то плохое или хорошее, если я про него, если я его не использовал и не пробовал своей техники? Поэтому следите, собственно говоря, за следующими видео, которыми буду рассказывать. Рассказывать буду только свои ощущения это так называемый жопомер буду сравнивать, естественно, с пневматической подвеской, которая установлена на Бирпишке моей с завода. Сказать про них плохо, я не могу и не буду, они очень удобны, комфортные, с одной стороны, но не подходят, допустим, для нынешнего стиля вождения, который я поменял. То есть раньше я больше уделял грязи мест, а сейчас я больше уделяю, например, катанию в таком более скоростном стиле и с продубасами, с такими некоторыми. То здесь она не вытягивает. Вот, и нужно понимать. То есть в прогулочном формате вот такая подвеска. Отличный формат, можно постоянно менять, достаточно в одной положении кнопки понажимать, и меняется уровень подвески, настройки, жестче, выше клиренса и так далее, и так, далее и так далее, Это очень удобно, вот реально очень удобно. Вам не надо вот этим заниматься, да, то есть в поле останавливаться крутить, а там только кнопкой пользоваться. Удобство классно. В целом не буду больше задерживать вот этот видео, -материал, потому что он уже растянулся. Вот, смотрите, ставьте лайки, не стесняйтесь, мне приятно. Всем спасибо. Пока.